Всегда интересовались товарами в турецких интернет-магазинах, но до сих пор боитесь оформить свой первый заказ? Тогда Тачикс придет вам на помощь. Зарегистрируйтесь на сайте Тачикс и войдите в кабинет. Вы сразу же получите адрес склада в Турции, куда поступит ваша посылка при заказе. Выберите желаемые товары на сайте любого турецкого интернет-магазина. Заполните поле «Место доставки в интернет-магазине» указав адрес нашего склада «Тачикс» или отправьте нам ссылку на товар в разделе «Выкуп товаров». И мы самостоятельно оформим заказ и рассчитаемся, списав необходимые средства за стоимость товара и доставку с вашего баланса в личном кабинете. Дождитесь сообщения о поступлении на наш склад в Турции. Зайдите в личный кабинет на сайте «Тачикс», заполните пустые поля в разделе «Мои данные» и укажите информацию о месте доставки в вашей стране в разделе «Адрес получения». После этого заполните всю информацию о товаре в разделе «Добавить декларацию», и мы сразу же рассчитаем стоимость доставки товара в выбранное вами почтовое отделение или по указанному адресу доставки по самым выгодным тарифам. Оплатите указанную сумму банковской картой или денежными средствами на балансе в личном кабинете «Тачекс». Теперь посылка направляется к вам, и вы можете отследить ее местонахождение в течение всего периода доставки. Чтобы вы не беспокоились о целостности товара, мы заранее застраховали его на все время путешествия. И в случае потери товара мы вернем вам его полную стоимость на баланс. Последний шаг. Получите вашу посылку в вашей стране в отделении почтового оператора или по указанному адресу доставки. Расширяйте свои границы вместе с TouchX. Приятная покупка, быстрая доставка.